В прошлом году выиграл в чемпионате мира. Но в фронтиспом, принтерская гонка, туполь, потом победа после преследования. Очень мощный фоксмен, психологически устойчивый. Палка велосипеда был перелом в мае 2013 года, вот та самая травма, о которой я рассказывал. Но не унывал, они вообще не те люди, семейство судёшь, унывать. Помните, когда болел Карий? что пропустив декабрь, я вернусь и выиграю тут мир и все горки на чемпионате мира круг не выиграл, но выиграл многое вот они наши звезды, вот они наши любимицы приятно, конечно вообще, честно говоря, вот ее налить Олю Медвенцева читать э -э который прошел у школу Александра Грунцева в национальной сборной по лыжам Галина Кузьминова. Еще одна легенда биатлона. Первая стрельба второго этапа. Тут как тут уже немец. Минкотовский вместе с норвежцем и Устюгов. Устюгов с американцем. Дальше Жан-Геом, Беатрикс и Винтиш. Они остались после километров по 30 секунд. Переземля восьмерку сильнейших. Димыкая, Табилы и сборной Словакии. Девятым шоу. Блин, тридцать проигрыш. Убер, Ома. Демент будет лидером. Топ патрон берет Киндинас. Ромах американец уходит Норвежа от Устюгов. Женя, последний выстрел опять. Ну ничего, закрывает из шести, нормально, нормально Устюгов. Ну что, три дополнительных патрона. Минус тут болельщики. Шесть и две десятки. 16,7. Проигрывающий день у Субила. Третьями. Нормально, нормально идет. Вот он, ну, что дальше. Хазива вырывает на четвертую Американцы очень большие проблемы, и мы будем смотреть, что сегодня три штрафных круга у сборных Соединенных Штатов, и, конечно, курьена портачил очень прилично. Соков, олимпийский призер, чешская команда, это сборная прорыв на этой Олимпиаде, 37 секунд, но до 60. И 38, соответственно, видишь. Смешанный в сапете 43-300 Сборной команды Канады Он замыкает десятку сильнейших Ну, фактически, сейчас мы будем говорить, что э, Ходил не тот, кто можно Ну понятно, что Германия сейчас допинковый скандал, закрывает 4, результаты аннулированы. Сережа Коновалов, тренер сборной. Диме Малышка дает наставление. Перед третьим этапом последнее наставление. 33 ну довольно вольгофер первая тройка по отношению людям, которые позади но, в случае, с учетом Якова Пака вы понимаете, что по именам и по показателям своим спортивным это очень серьезная компания Био догнал немца и держится за ним Мини Био, максимальный человек по результатам Устюгов, Устюгов он китрован, он в общем сейчас по гонке Происходит то, что Женя знает, может быть, как никто другой в российской сборной. Знает, как атаковать из глубины, что при этом делать, но дальше стрельбает в положение стоя. То, что не всегда получалось, это заявка. Ее почувствовал себе силы, и тоже на тоже надо, потому что выбивает из гриб, приятно знает соперники. Только отставание, где какое. Лангол там на дальнем плане, один из тренеров российской сборной. Женя Граданичев, увы, не попавший в высоту, но вместе с командой. Дружная команда! Емчик видит, что просвет э -э, сохраняется. Видно, что сохраняется. Здесь отпуска толкается у сюгов и хочет приблизиться. Может, даже и в Актеиста. Здесь гонки. Понятно почему. Там Юрдалин и Свенсон. Здесь пьё, Молодой, но опять не ранний у французов. Хоть они и проиграют. Понятно, что Пуркат в этом состоянии это Пуркат. В этом случае и сейчас мышка этих троих приличная. Но я не думаю, что нужно делать какие-то молотики, а скажем, Держите. Держите. Стойка. Это стойка. Все уходит. Три топ патрона в виде мишени. Хотелось бы понадежнее, ребята. Понадежнее хотелось бы здесь наши лыжники, призеры. Снова и пару бессмертных. Завтра марафон, прямой эфир на канале России. Не пропустите. Отставание у Сюгова, 19 19.7. Ну, есть отставание. А ведь дальше посмотрите, вот как раз шанса. Не надо давать костернику. Вот он же, Незодич, обжигающий дыхание своим, Устюгова. Вот уже факт. Факт не подарок щипка, блеще. Беатрикс. Ну что ж, некоторые проблемы мы себе создали, но на третьем месте идем и продолжаем бороться. Во всяком случае, сейчас важно срывать. Не запускать, хочу сказать, кстати, боже мой, как же он устойчив психологически рыжий парень, а? Это солнышко биатлона. Болельщики не соскуют. Конечно, огорчает на самом деле тот факт, о чем украинцы говорили, что некоторые путинцы, все пришедшие кричали, там что-то на дистанции, но на самом деле большинство. конечно, люди, которые привыкли, знают, как у тебя лодок убоить. Поэтому еще раз я. Esta много 0 плюс 5 а у тех 0 плюс 1 0 плюс 1 еще на год э, какие условия стрельбы вообще на стребище сегодня сегодня все условия стрельбы спортсмену создает себе до, до прихода на рубеж то есть желуженик ему надо добавлять, э, сверху на сверху, ему надо догонять. Он это делает, но так же рискует, в Телебе отсюда берутся топы. Но в целом, думаю, что сходом можем отыгрывать, в Телебе немножко удачнее подачу. Спасибо большое. Алексей Волков, Дим, пожалуйста, Витоков. Спасибо огромное. но это действительно был толковый анализ человек, который бежал перед сетапом. Евгений Усюгов, он приближается. Спорной Норвегии. Тревожный момент. Дальше Бьерн дальше Светсон. Отпускать нельзя. советы, третий этап Ули Айнар Фьерн Даллен. восьмикратный олимпийский чемпион в погоне за своей девятой золотой наградой посмотрите какой молодец Йоханн и Тюристан Дембратский работает просто мистящий его, его преимущество, целая прямая нельзя отпускать на место вот появляется за Усюгов, но за Усюговым еще роспись, вся борьба впереди Артбайпер чемпион мира в Германии у нас Дмитрий Малышка. 24 секунды приблизился к немцу. Еще, вот так, подключил и Евгений. Да, 5 дополнительных патронов много. Норвежки нет, только по одному. Норвежки вообще на ноль отработали. Также не здорово итальянца. Стреляли плюс 5. Не наша стрельба, понятно, но, кстати, вообще на целом Олимпиаде если анализировать ошибку, стрельбей было больше, чем нужно, больше, чем отлично. Французы седьмые, 37-4, отставание. Дальше канадцы 45, там у них был хук. И чехи идут в 41 секунду, проигрывая девятый результат. Команды чехи, Ярослав пробежал. Томаш Крусич, третий этап, и Морави, садительский герой, соответственно, на следующем этапе. Итак, у нас... Пока нам показывают Йохана Сапед. Плетяще отработавшего свой второй этап. Он приет серьезный гандикап, и Берндарин ушел в одиночестве. У нас бежит Малышка. У нас бежит Дмитрий малышка. Города Посновой Борли. Инградской выступает за Санкт-Петербург. Чемпионаты мира по и некоторые места, которые были ряды, что с подиумами. Абсолютно лучшие после десятика. Симон Деспио 35,7, Уолл Брэндон Грин 36,4. Канадская команда, собственно, тоже сегодня претендует к географии обширной. Да, вот смотрите, как мы ситуация. ситуацию. В данном случае, конечно, мужской биатлон и конкуренция не с женщинами. Тут все совсем всем будет у